Всем привет! И мы сегодня сейчас поиграем в Dark Echo. Название будет сейчас. Потом. <свот> вот. Ну давайте начнем. Начнем мы с первого уровня, так как я эту игру уже проходил. Я много уже кот. Сейчас, подождите. Это я проботаю. Так, вс. Ну тут объясняют, как играть, но я уже ученый. Как дойти выход? Кот. Ого, какие волны звуковые. Доел. Сейчас ко мне так на стол заберется. Да, это я знаю. Тут надо... И, кстати, есть еще один секрет такой. Можно метать камнями. Раньше этого не было. Ой, в начальных уровнях этого не было. Тут-тут. Понял, тут не, не тут. И что тут нет? Смерть. какой-то странный уровень, а я понял, смерть от этих красных, это шипы, наверное. Так, мы сейчас по-быстрому все осветим. Так, там сюда. Как красиво. А? А? А? Страх. Чего тут страшного? А? Понял страх. Я бегал быстрее, чем этот страх. О, он даже не успел до на ворота идти, я уже ушел. Эм, а, вот кот. Сейчас я вам его покажу. Вот кот. может быть, не видно. Так, все, Надоел, кот. Тут что? Что это было? Что за скрип? Упал. А! А! Ага. Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь. Ага. Не поймаю. Кот. Надоело. А? Марсик. Так, сейчас... Вот, кот. Ушел. Почти. Тут что? А если я обойду. Так, так это что? Э, кнопка была? Ква. Кот, надоел. Вот кот. Вообще-то это не кот, это котенок. застреляю камнями все не надо стрелять камнями знакомец этот уровень я помню там сверху кто-то бежал хотя нет это не тот уровень я не туда попал Вот. Э, я сразу пойду сюда лучше. Нет, это был неправильный не путь. Там живут неправильные пчелы. Э, как я мог приступить? Ну ладно, сюда пойдем. Опять. Этот я уже хитрее. Еще. Нет, это точно не туда. Там живут неправильные пчелы. Нет, там живут правильные пчелы. А, вот кто это уходит? Нет. Вот это не был. обман. Там я обманывать собирается, а? А, понял. Если я доступлю, то... А! Ай, хватит... Хватит лизать мне. Руку. А! За да что? А, сейчас я приду к финишу. Значит. Да, а! И туда. О, вс. Вон. Лабиринт. Ядови... Ядовиже лабиринты. Хватит вылизываться. Эм... Понял. на этом уровне все они превратятся в огромного какого-то чудика Псова. так, а сейчас мне куда идти? На первую остановку. Сейчас я быстро все освечу. Быстрее было бы, если бы я встал просто в тупик. Так вот кто это! сюда. тогда на тишине мы закончим. всем пока. ставьте лайки, подписывайтесь на канал и также до группу вконтакте и можете отправить друзьям это видео вконтакте опубликовать. всем пока.